Плита индукционная Huracan серии ICF-35D с механическим джойстиком и электромеханическими кнопками управления. Таймер до 120 минут. Температура от 60 до 280 градусов. Мощность 3,5 киловатта. Установлена защита от перегрева. 13 уровней мощности для приготовления. В комплекте идет паспорт с описанием моделей и инструкции. Снизу установлены вентиляторы для охлаждения. Две штуки. Также плита бывает. Электромеханическим управлением без джойстика, либо полностью электронное.